Приветствую на моем канале, меня зовут Елена Туманова и сегодня я вам расскажу, как прошел запуск нашей жилищно-распределительной программы. Жилищно-распределительная программа Кейхом запускается на платформе Кеймат Клуб. 5 ноября был официальный запуск, сегодня 9 ноября. И я покажу, как мы сработали со своей командой и какие результаты можно получить. Для того, чтобы участвовать в жилищно-распределительной программе, необходимо зарегистрироваться по моей реферальной ссылочке. Ссылочка находится внизу под видео. Пополнить баланс на сумму не менее 100 долларов плюс 15 долларов на оплату Royalty. Это 15 долларов, это допуск к заработку на кей KeyHome. Итак, переходите в левое меню, находите KeyHome, либо вот такой вот баннер. Переходим. После того, как вы перейдете, будет открыта вот такая страница, будет предложено оплатить Royalty 15 долларов. И далее вам необходимо будет оплатить купить себе этажи. Как работает наш маркетинг? У нас проводятся подробные обучающие вебинары. Также на моем канале YouTube будет и уже есть сам маркетинг-план. И именно этот маркетинг-план помогает нам начав всего со 100 долларов заработать в конечном итоге. При активной работе – 88 тысяч долларов с одного бизнес-места. Это действительно уникальный маркетинг. Маркетинг написан «для людей». И такого нет еще в интернете потому что это действительно все очень и очень выгодно именно да вы не ослышались от 100 долларов вы можете зарабатывать 88 тысяч долларов и приобрести себе жилье в любой точке мира сразу хочу сказать что для пассивных инвесторов для пассивных людей кто не хочет ничего делать вы конечно же здесь можете заработать но ваш процесс будет длиться очень долго поэтому я рекомендую Рекомендую, если вы хотите зарабатывать, то и заходить сюда нужно с активной позиции. Что значит активная позиция? Это значит, что вам нужно пригласить в этот проект минимум 2-3 человека, которые бы полностью вас продуплицировали. Ну а в идеале, конечно, приглашать сюда как можно больше людей и тогда уже к Новому году на вашем счету будет пол квартиры это точно а почему именно так может быть кто-то мне не поверит здесь особенности маркетинга сегодня я не буду говорить про маркетинг или коснусь его очень поверхностно я покажу как прошел старт и как происходит все у меня 5 ноября мы с командой зашли поработали два дня очень активно потом у нас были как у всех людей законные выходные и вот смотрите что происходит на моем счету за все время было заработано 300 кмр 1 км у нас стоит 1 доллар с 5 по сегодняшний день я заработала 300 долларов сколько это будет в рублях либо в другой валюте каждый может посчитать самостоятельно после того как вы оплатили роялти нужно нажать кнопочку этажи и приобрести себе бизнес-место на первом этаже для тех у кого есть 100 долларов и больше вы не можете вложить в свой бизнес. Это хорошее начало. Главное, чтобы у вас было желание и вы знали, как нужно приводить сюда людей. Если вы не знаете, ничего страшного, у нас есть обучение, и у нас уже есть готовые наработки, готовые стратегии, и с каждым партнером мы, конечно, делимся. Что касается продвижения, что касается обучения, все это тоже есть, и для партнеров моей команды такое обучение будет дариться в подарок. Если вы заходите по стратегии, с активной позиции. По стратегии мы заходим на 200 долларов и на 200 долларов получаем 3 бизнес места. Почему так? Потому что так работает наша система. Первый этаж, одно бизнес-место у нас стоит 100 км или 100 долларов. Вот посмотрите, я купила по стратегии одно место, еще одно. И в конечном итоге у меня получилось аж 4 места. Как это работает? Это работает наш маркетинг. Далее, если у вас есть желание, вы можете приобрести второй, третий, четвертый, пятый седьмой этаж. Но я не рекомендую вам заходить сразу на все семь этажей. Это будет не очень эффективно и, и затратно я предлагаю вам зайти по стратегии либо на 200 долларов и я вам расскажу как вы можете за эти деньги приобрести три места и уже сразу заработаете 100 долларов либо вы заходите на 500 долларов то есть покупаете по стратегии два места а в результате у вас получится три бизнес-места на первом этаже и покупаете одно место на втором этаже вот посмотрите всего четыре дня а у нас уже идут закрываются наши этажи посмотрите сколько у меня бизнес мест на втором этаже я купила одно бизнес место но посмотрите у меня здесь есть еще одно и все это потому что так работает маркетинг я зашла сюда на 1000 долларов, то есть я купила первый этаж, третий этаж, а второй этаж у нас открывается удивительным образом, потому что работает в маркетинге. На третьем этаже я купила одно место. Одно место на третьем этаже стоит 800 км или 800 долларов. Ну, смотрите, у меня здесь два места. Как только закроется этот этаж, я заработаю 800 долларов сразу и помогу моим партнерам продвигаться. Этот маркетинг устроен таким образом, образом, что здесь мы работаем всей командой, я помогаю своим партнерам, мои партнеры помогают мне, мы помогаем друг другу и маркетинг действительно создан для людей. Вот посмотрите, всего лично приглашенных у меня два человека и дальше уже началась работа структуры, то есть Люди пригласили по одному, по два, кто-то по три человека пригласил и пошло движение. То есть вот эти 300 КМР или 300 долларов были мной заработаны в течение первых двух дней. То есть первый день я сразу же заработала 100 долларов и перешла на второй этаж. Как работает маркетинг? Почему так происходит? Почему единожды вложившись сюда, мы начинаем постоянно-постоянно генерировать деньги? Как все работает, расскажу в следующем видео. Чтобы принять участие в K-Home и начать зарабатывать с минимальной суммы вашу недвижимость, вам необходимо, первое, что нужно сделать, зарегистрироваться по моей реферальной ссылке, добавиться ко мне в чаты. Написать мне, связаться со мной лично. Вместе с вами мы настроим вашу стратегию. Минимальную сумму я рекомендую вам заходить на 200 долларов. Я помогу вам по стратегии на 200 долларов купить 3 места, 3 бизнес-места на первой площадке. И далее научу вас, как вы будете дуплицировать. И, конечно же, для моей команды, кто заходит ко мне прямо сейчас. Во-первых, мое личное сопровождение. Во-вторых, я добавляю вас в мою обучающую группу. И вы уже начинаете обучаться, как продвигать свой бизнес через контакт. Далее будет запущен курс по продвижению вашего бизнеса на YouTube, в телеграме. У нас есть несколько инструментов, которые от платформы даются всем нашим партнерам, кто участвует в жилищной программе. Это k -HomeBot. Есть инструкция на моем канале, как его настроить. Это совершенно бесплатный инструмент для того, чтобы вы могли в полном автоматическом режиме продвигать ваш бизнес. И если вы берете Кей-хом нашу жилищную распределительную программу, за свой бизнес, если вы серьезно и ответственно подходите, то уже в течение полугода вы реально сможете заработать на свое собственное жилье. Ну, а я жду вас в моей команде. Очень много информации от меня вы получаете, обучение. И, конечно же, вместе с вами мы будем продвигаться. Приглашаю вас на нашу платформу K-Home. Я желаю всем нам больших профитов. Всем пока!